Машин Криза Альтматова подробнее об этом расскажут исполняющие обязанности начальника управления сохранения культурного наследия Министерства культуры Бакев Ринат Оскарбегович. Спасибо, господин Харчичалары. автор ЮНЕСКО, генерал конференции на Бирмингтолге Стофсон Бишничелл Хаула Лунган. Джил иллюстратор Карата ушел от люди. Улу держачивоз чилы с этим карата. Был еще 28 Джирма Джитнича 1100 Саат Омбир 11 002, Курман Джаддатка, Эстели Налденда, Чонг Китеп Кургозми, Уткур Леджен Ошандуеле, Ошан Налканда, Чонг Бир Алколосмонов, Ултук Китеп Канада, Конференция Стовашталат, Байлк, Уттурган, Исчаран, Бизге, Оша. Башкада, числа молкетин кандидатов да гелию Россия молкетин, Озбекстан, Казахстан, Беларусия, Китай молкетернин кандидат уже но был чон бир иларалык китепкургозменда учитулат. Шо китепкургозменда алга ганда бизди но Республика Балдарджан, Джаштар, китеп канатарауна даярдоган Юсайтминин биргеликте чон ичралар откүрлөт. Арбир ушел историк на улице. что это один Аргандай аянчалар апрельде, театр Малахитовы из Алланда уж иногда яберит дагы, яхши пландалда. Как вы знаете, в 1995 году со стороны ЮНЕСКО был утвержден 23 апреля международный день книги и авторского права. В рамках этого даты Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики 27-28 апреля 2023 года в городе Бишкек будет проводиться международная книжная выставка, а также конференция, посвященная Дню книги. Данное мероприятие будет проведено 27 апреля в 11.00 возле памятника «Хурманджан Датка» особенность проведения данного мероприятия это является, что на данное мероприятие планируется приезд гостей, участников данного мероприятия из стран СНГ, это Россия, Узбекистан, Казахстан, Китай, Беларусь, и на данное мероприятие будет организована большая книжная выставка, будет организованы со стороны Республиканской детской библиотеки имени Касымбайлинова совместно с Юсаид будут подготовлены разные площадки для наших читателей, граждан города Бишкек, для детей различные площадки. Кроме того, в рамках празднования Дня книги будет 27 апреля проведена также конференция Национальной библиотеки имени Алукхула Осмонова. И параллельно 27 апреля будет проведено в Театре оперы балета имени Абдулла Смолдубаева поздравление, вручение наград авторам, издателям книг. Кроме того, в рамках данного мероприятия также будет проведено вручение Ежегодного конкурса, который проводит Министерство культуры, информации, спорта, молодежной политики совместно с государственной книжной палатой, конкурс искусства книги, где будут подведены итоги и вручены награды победителям. Добрый день. Ежегодно наш проект «Ококеремет» поддерживает масштабный фестиваль, книжный фестиваль, который проводится на площади курманджан в городе Бишкек. В этом году «Ококеремет» помог расширить эту деятельность, и совместно с региональными библиотеками проводятся книжные фестивали на центральных площадках областных центров. Это города Каракол, Талас и село Кучкор. Эти мероприятия привлекают более тысячи учащихся, родителей и жителей этих местностей. Значит, в рамках проекта «Укукеремед» мы поддержали 80 местных авторов и 35 иллюстраторов для создания современных детских книг. Они приобрели новые навыки написания разнообразной детской литературы с учетом их возраста, интересов наших юных читателей. И э, при разработке новых книг они как раз вот, э, использовали все вот эти приобретенные навыки. С момента запуска компании вот, э, «Create Kitab», то есть создаем книги, в 2020 году э, мы, со, с 2020 года, мы э, создали более 1300 наименований книг э, различных жанров. Это включая сказки, комиксы, энциклопедии, фэнтези на родных языках для детей. Значит, эти книги продвигают такие ценности, как семья, дружба, принятие разнообразия, уважение, любознательность, креативность. Наши иллюстраторы и авторы приняли участие в интенсивных учебных семинарах по написанию, оформлению, верстке, рецензированию и доработке книг. Во время этих обучающих семинаров авторы смогли улучшить свои работы под руководством местных и международных экспертов, и они также освоили приложение электронное приложение Boom, которое позволяет создавать, адаптировать эти электронные книги. И к 2024 году ОКО Керемед планирует разработать еще более 200 наименований новых книг, и эти отобранные наименования будут напечатаны, и порядка 1 миллиона экземпляров этих книг будут переданы государственным школам и библиотекам по всей стране. Ну и осознавая важность книг и чтения в нашем обществе, мы верим, что доступ к книгам и знания является ключевым элементом развития образования и культуры. Мы продолжаем работу в этом направлении и надеемся на поддержку со всех тех, кто поддерживает а, эти ценности. И 27 апреля а, мы приглашаем всех желающих и журналистов на площадь Курманджан-Датка на данный книжный фестиваль, а также а, приглашаем на торжественный вечер, а, который а, будет посвящен авторам и иллюстраторам детской литературы Кыргызской республики, который состоится в Театре оперы и балета имени Молдобаева. Я думаю, что это не то, что я думаю, что это не то, что я думаю, что это не то, что я думаю, что это вот он байофондонун истецкан ктеви Гранпри поигрался на Ташкент той октябрь индага ктеп кургизмёснде ктеп конкурсун Гранприсен индага кррасун ктеви алде. Пу ктеп монасты дүйнүгө дагазалакандар деген чоколдуваляханув башпобун биринчи алгач Лу-Опуштудар болды, китай болды. В 3. ноября, в 10. Лу-Жуек-Джолумене Аталыштағы Алматы Шарымдағы китеп Выставка ярмаркасында Чингиз легендалары Джана Джомоқтору деген китай вез. Ал жердендағы Гран-Персейлігін алды. Эл-аралық 3 конкурсда Гран пири Алуш был королевский юн. Это чем детский лектор. был туркое. Целый год бодьсяк Китеп көрг... Китеп болуп. Муаммеликат Таравананда был дырки жилы китеп, жағана, китеп каналар жағына гөп, болды. Бұл 5 миллион сомғы китеп президент фонднан сатылу алынып, бүт, республикан китеп каналарна таратылып берілді. Бүгін көні дағы Түгілбасадық Бековтың толық чармалары жинағы 15 тонғы топ толып, 952 нұсқада чарарылып бүгін көні бүт, мы сейчас минсельхозу купили на тарелку перепечатать. Потому и Россия федерация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 В 2022 году наши книги, киргизские книги, добились больших успехов. В трех международных выставках, конкурсах книги Кыргызстана выиграли, получили главный приз. Это Гран-при. Это первый конкурс был международный конкурс среди стран СНГ. Под названием Искусство книги, книга Манас для детей, выпущенная фондом Матумаева, получила Гран-при. Второй Гран-при это книга о исследователях Манаса, которые первыми написали Манас, до этого только Манас. Рассказывали только устно, который первый раз попала в книгу. Это работа Валиханова и других великих ученых. В Ташкенте на международном выставке, конкурсе получил тоже гран-при. Третий гран-при получила книга Чингазайт Матова «Легенда и сказки». Она получила гран-при в 10-м «Улуджуек Джолуменен». «По великому шелковому пути». Это 10-й конкурс, 10-я ярмарка. Там наша книга тоже получила гран В связи с этим или как заинтересованных соседних стран нашими книгами интерес выросло, поэтому, наверное... Предлагают участь, принять участие на наших выставках и ярмарках. Захотели российские издатели, казахстанцы, узбекстанцы и с отдельной стороны Китайская Народная Республика. Завтра принимают участие эти четыре республики. По итогам 2022 года сравнение с с 1990 года мы делаем анализ и очень большой рывок вперед. 1360 книг наименований было издано в прошлом году. Это самый большой показатель за последние 30 лет. Еще что нужно? Спрашивайте, Салам от старвы. В первый день меня китеп гуню, чтобы чом байрам меня бижен китеп сючлёрдю, китеп ты барктачу адамдарн баран кутутап э, кетким гелет. Ошу гитеп фестивалын биздин э, маданият министрліген э, алдында китеп э, атасы биздин Ксымаллы байнов атында китепкана менен б он жылга жакындап калды, шу чоң фестивальды э, биздин Корманжандаттка естстегенін жанда уш аянчасында ойштурруп жатка оска он жылга жакындап калды. Анан, и мы делаем в республике, в республике, в в республике, в республике, в республике, в республике, в в республике, и мы, Азер, бароспайка Чургундой, заманю изгорловата, пизденокрумандарда изгорловата, кома изгорловата канагин, китаб канал Ардага изгорловата, э, давай, мажбургового волотата оста. И мы, язык, э, джакша Азер, э, китаб канал Ардага, язык, с этим направлением э, адекват, Балдарга, один, другой, один, другой, другой, другой, другой, другой, другой, другой, другой, другой, и другой, другой, другой, другой, другой, другой, другой, другой, другой, бизнес ресурс другой, другой, другой, другой, когда авалда, когда детские индиктеры, с тем, что Артемушоук Роман Дарга без генерального господконгресса на ракетах ловят аустр, и мы на направления, дегенде, нибудь бир, а я не знаю, бездну или Ошол аянчаларның гөвісі, кандай болса да STEM деген болу, техника жағынан болу барлы кетеп менен байланысты. Брюзгочо айтобкет, айтобкеткин, космос аянчасы уштралат, ушо жерде телескопторменен балдар жилдестардогургонго мүнкүнчүлөг алсат, ушо жерден ВИРАЧКИ деп кой, ушолорду Аккар, как он должен был, Джанга, Гитиптер, Джанга, Багата, Чаралга, Гитиптер, Джинга, Шубалдарга, Вистарту Лап, Аккан Джазучал, Армена, Гизи, Шульорду, Иштруп, Оша Джаз, Казахту Аянча, поле чудесного по ошондой Нерсель-Дайрдан-Барн, устроилось, ушло бездин Джаш Окурмандаровска, Билик, Тердеда гитеп Катар, Билик, Тердеда Дайрда Пойдук, ушло биздин Шардак Тардн-Барн, Тердеда Гитип, Ушел Курманджан Аянчас на чакрабок Ужо гелип, балдарнг атенелерге озгучо, балдарнг арменен гелип, ужо гитеп майрамана катшеп, гитепке балдарда жакам датеп, гитепти шуйго, мун да бир жол горшету ну, на протяжении почти что 10 лет на совместно с книжной палатой наша библиотека Космалы Байлинова под руководством Министерства культуры мы на площади курман проводим ежегодный большой праздник, посвященный Дню Книги авторского права на этот на этот праздник мы приглашаем всех писателей, поэтов и всех тех, кто любит книгу, кто ценит чтение, кто ценит литературу, на э, не только. Э, в городе Бишкек такой, такие праздники проводят. Если у нас под руководством Министерства культуры находится 1064-1067 библиотек, то все наши библиотеки и все культурные учреждения, которые находятся в пределах нашей страны, то они уже проводят с начала марта уже месячники, чтения. Может быть, это квартал какой-то там проводят, но все библиотеки задействованы вот как раз празднованию этого дня книги и авторского права. На, на площади мы хотим представить все те возможности, которые мы имеем которые наша библиотека может представить. В основном это STEM-направление. Мы хотим представить им, нашим читателям все самые лучшие книги, которые изданы в нашей стране и за рубежом. В основном это книги мы будем представлять, в основном книги для детей и юношества на кыргызском языке. И на других языках, разумеется, тоже. Но площадок будет организовано свыше 20. Площадок это, кроме нашей библиотеки, на, там будут представлены площадки международных организаций, это площадки ОКУ Керемед проекта ЮСАИД, это площадки э, организации Мерсико, это площадки Акселс, э, ЮНИСЕФ и других международных организаций посольства США, которые тоже представят все те книги, которые они издавали за последние годы. И вот пользуясь случаем, я хотела бы пригласить всех наших горожан, особенно родителей с детьми, прийти, поучаствовать на этом празднике, почитать своим деткам хорошие, умные, нужные книги для того, чтобы приучить детей к чтению и литературе. Сенсора жоп теген видел, каждый раз гриб колган, но сонд тан ки тег кумиурган анализ дай, редакцияла муронку, коземел бүгун куну жок. Мен сиз мен толк пошлан бүгун куну, башта, оны куну кулурда, популярдой анги тег тардымбар Чиндунде до да котормулары начар котормочулар, негизи везу язу чулуб так шалып чилдан чилга. Чон тажириба алуп, анегизи котормочулулсо жашомок. Абюм кундэ котормочулару с Ультер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 Джоузеф Чептер, Мичулир, Бердик, Маданья Администра, Ушул Джоузеф, объект персе, а Сапата, Джоузеф Мазмун, Джоузеф Кетептер, Джоузеф Кетептон,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 в юг киевом лек а вот можно вот на русском языке вот ответ на этот вопрос и еще плюс вот по поводу очень вызает востребованы вообще переиздаются ли Произведение чинг Зайтмата всегда пользовалось и пользуется спросом, поэтому книги Чинг-Зайт-Мата всегда есть на продаже, всегда они издаются, переизда, переиздаются. Спрос всегда на книги исторического характера и на книги, которые мы признаем как классические литераторы нашей Писатели старого поколения, молодых писателей, такого как сильных писателей пока у нас нет, но есть ребята, которые подают надежды, и у нас очень много хороших поэтов молодых. Вот насчет прозы мы немножко отстаем. Участвовал Челозайт Матт, народа посвящен 95-летию Чинггазаитматова, планируется мероприятие. И в рамках этого 27 апреля вот этот книжный фестиваль тоже посвящен 95-летию Чинггазаитматова. И празднование этого юбилея у нас в планируется разработаны вернее, план мероприятий сейчас и в течение года будут проведенные мероприятия, посвященные все 95-летию Челеза Эдмата. Ну, э, да. книги, книги, да, книги из библиотечного фонда конечно же мы не, никогда не продаем. Они все уже зарегистрированы, они у нас находятся на особом учете, но на этом празднике будет организована выставка, ярмарка ведущих издателей, книжных магазинов, типографии издательств которые представят всю свою продукцию новую, и там, конечно же, будет у вас прекрасная возможность приобрести самые последние, самые лучшие издания. Вот я хотела просто немножечко добавить вот по вопросу издания литературы, так как я являюсь представителем детской и юношеской библиотеки, то я бы хотела бы сказать о том, что наши дети, маленькие читатели, молодежь не должна ограничиваться чтением литературы только выпущенных и изданных нашими писателями-читателями. Есть нехватка литературы такого, знаете, переводного характера. Наши дети должны читать литературу писателей-поэтов страны СНГ и дальнего зарубежья тоже. Мы не должны оказаться, наши дети не должны оказаться в каком-то вакууме, только в своем сообществе. Мы должны знать, какие писатели есть и за рубежом, какие направления берут э, и интересуют наших детей. И я думаю, что мы сейчас вот как раз подошли вот к тому периоду, и мы очень, я хотела слова благодарности выразить проекту «ОКО Керемет». Они сейчас вот как раз очень много литературы издают переводных, э, переводных авторов, это и стран азии стран америки и индии и вот таким образом я думаю мы вот этот вакуум все-таки немножко восполняем и это очень важно чтобы наши дети читали литературы разных авторов и в различных стран авторов продавать и автографы давать, и самых ведущих писателей, и самых, которые пользуются спросом. Шайлев Дюшеев будет завтра, Келдекурмобетов будет, Мелис Абакиров будет свои книги выставлять и продавать сами. Мне главный, мать, уточняющий вопрос по поводу вот, номинации Гран-при, от трех номинаций. Если я правильно понял, расскажите, пожалуйста, какие содержания книги, какие именно книги под названием Книга Манас разработана для детей. И книга на киргизском языке «Монасты Дюйнегу Дангзала Это Чокан Валиханов, Родлов и другие, которые самыми первыми Ис исследователями Монаса. И третья книга «Легенды и сказки Чингиза трюк реки книги. Спасибо. У -у -у. Еще вопросы? Может, есть что-то добавить? Мы ну, хотели бы добавить, что мы приглашаем всех наших уважаемых, дорогих читателей, граждан республики, города Бишкек, приходите на эту международную книжную ярмарку где будут очень увлекательные мероприятия, будет концертное мероприятие, будут участвовать, как выше сказали, представители стран СНГ, соседнего государства Китайской Народной Республики. Мы увидим издание книг и авторов других стран, и также окунуться в мир чтения. Всех приглашаем на этот фестиваль. Да, и концерт. Пожалуйста. И большой концерт всех ждет. Начать борьбу с курмандарами, бишкекшарн джашочиларды, курманджандаты, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, истерики, ар болот альцать алардун, ошо чармалардун, афтарлордун, китепти ошон, гоюп, окуп, кандай чармалар бар, ошо алар, бизге ошон тартулуп гелиуду, андан тшкар, биздин даға чарган афтарларда қатшат, наки қошмак ажш бельглеп кетти, андан тшкарғы, губтун аянчаларда болад, мундан тшкарым наки юсай таранунда бизге министрлик менен дайма өнектешпоб, бизге қардам полдогорсету гелиуду на биздин китап балдар учун атаин балдар китеп китептерида чаркелюдө ал китептерида болот а, мен ойлойм бул аява казакту ишчара барулсты ошол йиртинки китеп фестивальна чакралас. А а, для младших школьников мы будем организовываться небольшие мастер-классы. Поэтому пускай это уже детки присоединяются, учащиеся там могут поучаствовать в мастер-классах, помимо того, что вот посмотрят наши книги, которые издаются, вот, разрабатываются в рамках проекта Кокеремет.